Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад и игра Force Game. Всем привет. И сегодня мы будем играть в b Двойной да. режим. Да, двойной режим. Так, давай, так, один. Два, давай, красный. Три. Красный. Я красный. А здесь красные заняты. Зеленый только свободно Хорошо, зеленый. Все, зашли зеленых. Ты нет. Я зашел. эти секунды. Так. Давай, так. давай, эм, пылесосим, пылесосим. Десять, в смысле? О, тут, кстати, удобнее. Прокачка и магазин вместе, а то там в одном конце города. Кто из базы. до этого было. Так, вс, Минимальная купила. застройка готова. Уже челики строятся калмазом. Калмазы? Спидранем, спираем Пока что застраивай, короче, этот. Топ, а где алмазы? Нет, там еще одна брошен. Вон, видишь? Вот эти вот. Нет, слева, слева. Видишь? Ага. Он там. Окей. А сейчас построить другую сторону. Ну, для прокачки алмазы подойдут. А жалко, что нельзя на грудник схравтить? Я пытался, стать ничего не получилось. Так, музыка, музыка, музыка, срочная музыка. Выключить музыку. Где она? Музыка и звуки. Музыка. 60%. Нормально. Куда ты? Я кровать застраиваю. Я думал, ты уже пошел строить Надо было строиться, отстроиться. Не, кровать нормально застраиваю. О, в смысле? Это не нам. А, я, я же только что... Депроса! О, дестракция. Нет. Ну как, ты сам себе мог разоружить, да? Да. А, ну да, точно. Так. А, ну да, точно. А, ну точно, ну, да. Нубик 228 себе открывать сломал. К середине построились уже челики. Я в курсе. Они читеры просто взяли. Э К нам строятся или мне кажется? Кто? А, это ты! <смех> ты такой! А чё в смысле? Блин, надо прокачать. Прокачка чего? Еще за четыре штучки. Лучше. <смех> ловушку прокачать, точно. Так. Опа, берем, берем. Оп, живем. Сейчас это... еще топорик? Хорошо бы было. Опа. Желтым! Желтым, желтым жёлтым. я кому-то мы, походу! Да, мы желтые. Ну, защищай а, давай... нашу базу. Давай я буду защищать, а ты будешь это. Строиться. Да. Я пошел... В смысле? Мы только остались. Вс. Погнали пайца, пайтится, вс, покупаем. Покупаем нормальное оружие. За. За что? За 10 золота? За 10 золота. Ну даже и не буду. За 10 золота можно железу меч. Да? Да. Давай. Давай. сейчас все начнут. Всем золото точнее. Мне кажется, ли к нам строится Мне такая параноя. Мне нет. У тебя коллекционерский. Это, это ты строишься? Нет. Я себе алмазы добываю. Кто он строится? Ты. Сам себе строишься Кто-то к нам строится или мне такая паранойя. У тебя шизофрения. Тебе кайца. это ты, ты простроился, да? Ну я пришел, я не строился. <свист> а? Строится к нам, или мне кажется, или я вообще что-то на свой голос? Наверное. Наверное, что-то одно из этого. Ну. <плодисмент> <свист> <свист> так, сколько? 12 золота. А не пойти вам или нет? Да-да, лук купить. Ты веришь, лук туда строится? Так кто? Слышишь? Нет. <свяк> <свяк> <свяк> так я так и повернусь. Скуйная. Так, короче, сразу идем на середину, вот так вот. А у меня три блока, куда я построю? Видишь, как я строюсь хорошо? Ага. Так ликер будет офигенно строиться, я уверен. А, нет, так ликер строюсь. А, отключался ликер. Ч ⁇ как мы идем по мне быстрее, быстрее, быстрее, быстрее? Спедрон, спедрон! Спедрон, нет. Спедрон, я блоки покупал, ты ч ⁇ я даже Ты яблоки бы... Не шел. Ну, чтобы мне с, э, уйти быстренько, вот так вот взял. Заспит за ранил. Взял изубрутогину и убежал. Давай, здесь шел. Где? Я... Где-то здесь красный я видел, строился. Я пойду изубрудики возьму. А, вот он тут и строился, похоже. Да идите, у него везде красный шар. Ях... Как к ним на базу. А вот у нее видимка? А зачем на за базу? У нее уже людей, уже сломано. Ну, их убьем, они, возможно, на базе. Окей, okay, пошли. Но если нет, то все. Вс ⁇ я к ним на базу пришел. Давай. Мочи, круши. Сзади, сзади, сзади, сзади! Сзади! Нет! Мне че... Чё... В смысле? Эй, а, у него автокликер он читер, у него алмазный меч, по-моему. Все, мы все просрали. Надо было. Шиза! Шиза! О, опять алмазов! О, опять алмазов! Алмазок! Так да ты бежал походу? Да. Да, да, да. Я за слышу. А! Набежит! Набежит! Набежит на мазу! Блин! А, меня! Алмазы! Меня попало, блин! на нашей базе а ]azon. я с алмаза и бежал блин и что нам надо сейчас изумруды там, там чтобы прокачать и прокачки чтобы э, заостренные мечи были понимаешь заостренные камы <Picard> все ну, так давай меч купим давай Опа, не смог, фу, слетый! Нет. Он святый. А потом бах убил потом. <laughs> давай, давай, десант устраивай, ч ты не можешь, не можешь, не можешь, не можешь? Не, я ему говорю. Конечно же он может. Он строился нами э, самые дорогие люди. Ну, Сами, конечно. Типа над сильном строим. А ч-то даун. Ч-то а даун. Опа. Ты где? Он в середине застроился, типа. Сейчас. А я тогда вот так вот. Вон он, вон он аккуратно жир от пуску отстреляет. Я пойду блоков немного куплю. Я тоже. Чтобы не слиться. Чем ты пришел сюда? Блин, а зачем <с ты это делаешь? Ну я просто пытаюсь. Что ты... В смысле? Он упал. Он сдохся. Ура, победа. Победа. Я, можно прыгать без... Как я раньше делал. Давайте, давайте, давайте. Я пой, Блин, успели. Давай, давай так. на один на три заходим. Один. Я два. Три. Так. За э -э зеленых. Один. Все пуск. Пылесосим. О, 120 пс FPS, как кайфово. С этим мадам играет. Не очень. -то. О, шейдерами будет нормально. Шейдеры надо будет скачать. Еще на этот мод, Блин! Что такое? Ты кровать сломал? Нет. А я и подумал. Иду, за кровать совал. Да нам бы здесь на все орала. Кровать сломанная. Реально подумал, да, я просто что... три подряд поставил. Я сначала реально подумал, что ты кровать сломал. А здесь нельзя свою кровать сломать? Да, я знаю, ну просто... Подумал? Подумал, да. А вдруг я добил такой, возьму и сломаю. Ну, может быть, не исключено. но тоже... то но что что ты страй, Супер обустройщики Давид и Давид, хотя меня не Давид зовут. Но неважно. Главное, Фабрис. что застройщики. Кому боб нужно застройщик? строитель, все построит Боб строитель. Просто боб строитель, построит. все построит Боб строитель. Все не постро, все ничего не построит. Вот строитель, строитель все построил. <смех> строитель, все Не простроить самому он... волка. О, я пошел строиться. Куда ты там уже пошел? Я заломал. Конечник! Розовая снормальная. А Да как я упал? Он блок не поставил. Ну все надо нормально. А это блок исчез. У меня интернет в минус 200 кибайт. Ки я Фу, по сравнению с этим. На шифте, да ещ и быстро строить. Вот это я строитель. А потом баху уже летит без. Опа, бам. Блин! К нам строится камкамер, был очень строитель! перед всем был строить! Там, там, там, там, там! Кам! Вс нормально у тебя? да там устроился к нам. я в курсе, что тайрать то вообще. Ну что боб строитель. И что? строится к нам. И что? Это значит все, нам в Это боб строитель. Я в курсе. Мы против боб строителя ничего не сделали. Он строитель. Так где? Че ты? Не не. он. Где? Упал бездну. Он простроился к алмазам. Он сейчас нас за камер. Здесь. Простроился и по ходу упал бездну, да? Погнали калмазом, строится и синим. А, нет, не упал без Это другой, это розовый упал без. кстати, сломали уже. Боб-строитель все построит, боб-строитель. Но это не точно. Боб-строитель сейчас сдохнет. Сдохнет и не успеет ничего построить? Так. Погнали, вот строится калмазом. А погнали э, защищать базу. А Они вот Давай вот. ты будешь защищать базу. Нет, я не хочу, я ее защитил. Все, я по Я всё правильно сделал, все нормально. Защита 3000 просто. Мне строиться нельзя, я опять упаду и сдохну. Давай, давай, я, мы тебе верим. Стройся. Ты брат, а нам кто-то строится, я слышу отсюда. Нет. построился никто идем быстро быстро быстро делаем золотое яблоко Опа. и лагает интернет да у меня кстати тоже я завис там челики там челики чебуреки Сломал, сломал, сломал. Ну не на. Сломал им, сломал им. ты Да. Как? Я, да, да, да, да, сломал, сломал. И, и погиб. Ну я сломал. Вот это я боб строитель! Давай их и замочим. А нет, уже их нет. О, у них ресурсы много. О, нормально. Боб строитель построит. Так берем. Так я построил. Давай белых ломать. Белых ломать. Давай, давай. Надо белых сломать. Мы сможем. Все. Мы побыстрее строить. К, к нам белый простроился Ты че? Валим. Быстрее на базу. Все, нам хана. Бежим. Татары вперед. Блин, татары назад. Ну блин, татары вперед, ну ладно. Ну че с читами играть на и субил? Ты? Да. Блин, В смысле? Снюсовая бабка, бабка снюсовая quit. бабка. Снюсовая бабка? Никогда! Ты их ISS? не сломай? Ты купил ножницы! Ты купил ножницы! Нет. Ага. Ах, ты еще и кирку не купил? Как ты собирался их раз? Я купил кирку. Но у них, а что ты не сломал? А потому что у них там куча всего, и они уже, уже бежал. Это кирку ломается за 3 секунды. Давай еще. один. Если я тебе сломал, и, то меня убил. Давай бы один? на базе был. Например, э, кровать. Нет. Там еще один остался бы. И два, и там заспалился еще один. Нет! Это была последняя кровать! И что? Меня выбили бы, и у меня тоже нет кровати. Ну хотя бы кровать бы сломалась. И Без что? А я надеть. не победил бы за равно. Ну Никакой ты мог бы... и выжить! Ты же одного спокойно. Случайно, блин. И это у меня чуть не убил меня уже. А там это золота. Ой, железо. У меня тоже. И у меня уже есть уже. А, ну да. Сейчас еще застрою. А, а это фиолетовые как бы. А мы до них играем mm, потому что потому что тут нету цветов майкрафта нормально кстати прошлая защита у нас было нормально но мы все равно обкамели просто за камели за камели хотя защита было 30 просто миллиардная все равно сломали потому что это это фигня какой э, за 3 секунды да в смысле золотом мне одно надо блин О, нормально Сверху надо застроить. Хорошо, застроим счастью. Потому что у них счастье было застроено, и никто их не сломал. Вверх надо застроить. Я застраиваю. Трех, меч. Только нормальным надо вверх застроить. Я нормально застроил. Они же динамитом сверху кидают. А ты сверху этим строишь. Откуда? Нет, они нубики, они, они, они не умеют динамит кидать. У них нет динамита. Они не знают, что такое динамит. Динамит стоит 4 золота. Да? Да. Огненный заряд могут накинуть еще. Да, еще, еще. Еще никак могут тебя кинуть. А, а интернет... Все тебя могут кинуть. Хорошо, интернет. Зеленым сломали. Короче, будет. Как можно таким будущим? Боб строителем как таким нужно быть. Так, я пошел на алмазы. Боб-строитель, все построил. Боб-строитель. Нет, защищай, я пойду на алмазы. Я быстрее Берёт строю. я. Я быстрее строюсь. Я быстрее тоже. Сейчас. Опа. Очень быстро. Попал вот так вот. И потом блок пропал, и все. Ладно, я буду базу защищать. Делай то, что я говорю. Пожалуйста. Я буду делать то, что я знаю. И то, и то что сам решаю. Нужно больше. Так, 6. сколько нам надо? 8? Я пока что только еще прокачаю. Да хоть 200. Плевать. Нам нужно просто очень много. О, красный строится к нам. На? Да. Кам. Кам. Вот он. Иди сюда. Давай так. стройте, застройтесь. Сейчас давай, я, я сейчас лук куплю. Сейчас стройтесь. Ой, прокачка! Сейчас лук я куплю и ему все кам кам будет. Ага. Не куплю. О, чел, поздоровался. Давай, давай, хочешь? Не куплю. Хочешь битву строителей? Битву дал. Давай, давай. Хочешь? Давай. Хочешь битву строителей? У него каменный меч, тем более, или что? Каменные. Чел, ты серьезно у тебя каменные -э меч? Я сейчас прыгну на него и все, ему хана будет. Давай, скамливай его, скамливай. И лук покупай. Я сейчас лук куплю и все, ему хана будет. ОН! где он, где он, где он! Да быстрее! Какой свяку лук? У него один хп, у него один хп, найс! Ну-ка, зато у нас лук есть. Мы же не сограли! <effectivement> Говнюк, бомжу. Сейчас его сломаю, на один там остался походу. Еще красный есть. Опа, 8 алмазов стырил и бежим. Бежим, покачай этот. У, я живой, я живой. У нас, кстати, это? Так. Я это слышу через тысяч километров. О, заостренные мечи, нормально, старта, теперь я могу Кам Комкамить могу себе. Так, а... давай к... простроимся к нему и затачим. Затащить... Щ... Давай, сейчас я покупаю себе. А я хочу яблочко купить. Да мне постоянно какая-то паранойяк. Яблочко строится. сейчас купить надо. Нам всегда к нам строятся. 3 золота. Угу. Давай три золота. Так, отжигай. Я готов, как... пошли. Подожди, не-не-не, еще себе яблочную, яблоцу и яблоко. У меня яблоко. одно яблоко мне пойдет. Вс, пошли. Блин, я как-то боюсь, подожди, подожди. О, он боюсь. идет, он идет, строится этот, этот камкамер. Иди сюда. Строит? Слайф Андрей, вот это он Слайф Андрей. Сейчас я ему тоже построю. Сейчас я ему тоже построю. Давай, давай, давай, я тебе построю, я тебя построю, я тебя построю. Давай. Давай, давай, давай, давай. Что ты делаешь? снял, что ты снял, что ты снял, давай, давай. Что, Ой, блядь. Упал. Немножечко. Ты? Эллион. Да. А он не упал? Он упал, по-моему, тоже. Хорошо, давай. Ты, э -э ты качнул боб это? Боб, строитель всех построит ой. Всех обстроит. Да. Б... на, он упал. Кто? Найс. Чел играть умеет. Он упал. Человек просто... uh... тысячи лет, тысячи лет стройки учился. Чё Наверное, я... лютый строитель. О, здорово Он идет к нам опять, этот кам Да то не нигер, конечно. Нигер. У меня бы сейчас забанило. Да, и а в Ютубе тебя тоже могут забанить, эти. За найдеру. Нельзя найдеров говорить. Блин! Сейчас 4 хп у него! 4 хп! ХП слышно, слыша! Сейчас за камет нас! Где он? Там! Слейвит! Андрей Ворон! О! Блин. Найс, добил! Пошли! Пошли к камками! Забил! забил нового! Ну, Забива! Пошли? Ты идешь ко мне! Сейчас закупаюсь да блин задолбался ты закупаться пока ты за, закупаешься уже лет 10 пройдет так я стука. тоже хочу кое-что одну штучку купить прикольную все мы их за угу. о все, я теперь тоже сейчас куплю всё, я готов я готов их сломать пошли Та Я практически включил, не выключил запись. Не выключил запись? Да, я выключил запись. Зачем? Включаю. Так, все. начал запись. Давай, побежали. Здесь все сохранилось, у меня просто так пошло. Он воду разлил, что он делает вообще? Тебе бил? Ну то он профи профисеймон. Профессией. Отступаю. Отступай. Ант лютый! Лютый чел, улик! Наверное, любим. Куда строимся, э? Куда, Куда строимся? Куда строимся, Чел? Куда строимся? Куда построились? Пристроился. Куда отступаем А ну-ка стоять. Я-то отступник. <свёк> <свёк> <свёк> У меня со сками! Вот дебилка! Дебилка! Ну ладно, мы еще что-нибудь придумаем. Сейчас! Сейчас я беру. Это? А этому, а этому чел. А это нас можешь убить. ты что делаешь? Один след ему, кстати. Синий, ждите нас. Э -э Катя? Боже! Как же они задолбались эти! Боты. Ждите нас, пердите нас! Последний! А, строится! Давай, давай, что ты строишь? Ай, что ты что? Хоть хочешь Хоть побил! Най, слил, бота. Слитного. А угу. тебя что-то выпало? Да, одно золото. Но к нам красный идт. Да я в курсе, это дебилка идт только, да? А, давай, желтый, желтый, давай, что ты сделаешь, что ты сделаешь? Давай, давай. давай что-то куплю себе немножечко. Сейчас я, я буду стрелять в него. Давай, давай. Сейчас Бежит, бежит, бежит, бежит. Бежим. Да, Ты, да. да, короче, он, он туда-сюда бегает. Да? Бегун, бегун, бегун, давай, иди сюда, ко мне, к нам. Бегает сюда. Хочешь к нам прибежать, бегун, бегун, бегунничка. Ай, иду, погнали. Хорошо. Окей, давай. Ай, а, иду. Хати, крафт. Пошел отсюда. Нафиг. Я красный, красный, красный чел. Красный чел красный, красный, красный, еще шелки, так как они задолбали. <свист> Серьезно, ты думаешь, ты? Все, минус. Так, все, он обкамился. Так, у нас есть э, целый один изумруд. <свист> давай. <свист> давай, давай, камень, дикань его. Что, давай, покликер включай я его буду обстреливать. А зачем? Я его обстреляю просто. Кто ты. А, это ты написал? Он по жизни обстрелище. Кто я? Так да, кто ты, блин, он вступаешь? Блин, нас сейчас за Стой! Он бежит, бежит с камер, давай! Да я его убил, ему, ему ему. Он уже 10 раз был. Как же он задолбал с камщиками? А, ну он умный просто. Такой умный, что ж нет. Чел умняшка. пошел базу защищать. Ах ты дебилка Так у кого это взорвал? Ты Он взорвал базу, кстати. Нашу? Да. В смысле? же все. я убил. Одно сердечко. ты такой автокликер просто изи вин Нет. Нет. Я его без автокликера убил. Ну, я мог бы F6 купил, ой, F6 нажать, и все. Да он реально какой-то... Ну, в принципе, да. А ага, надо сейчас возьмём... Не, яблочко поем. Желтый сломали. Желтый сломали. Дормально. Нормально. Реально, задолбал вообще. А то сердечко, я бы... Если бы я один удар не сделал, то все, меня убили бы. Что это губка делает? Начали. Губка бокс. Нас погнали рашить. Рашить. Раш, раш, нашу кровать из них мы заражим что Куда ты пошел? Давай ты будешь защищать и рашить. Не, давай двом рашить. Тво мрашить эффективнее, наверное. Наверное, ну нашу кровать сломаем. Да плевать. У нас и так ее нету. Все, остались красные, красные, их убьем, красных все. Не туда, назад назад красный, красный в другой стороне. Да я в курсе, я хочу забрать эту. Режим э -э, бога включен. У меня 32 алмаза, чё? Давай качай полностью все, что есть. У меня у меня один алмаз, есть, если что надо надо надо на на у нас. Все прокачал. Же... Капец, нормально. Защита все, мы готовы э -э, на -э, наступать. Так надо будет кроссовочки купить модные. За 3 рубля на рынке кроссовочки. А на, я пошел. Я тоже. Здесь они там такой настро. устроили. У меня есть губка, если что. Что тебе? Губка? Губка есть. Ой, это вообще просто все. Риф всех. А ты где? Я копаю, я копаю, я копаю. Кого? Ты уже их ломаешь? Да, да, да. Я вижу вон. Нет, ты живой, живой. Я их сейчас ломать буду. А у меня кирки нету, куда я ломать кого буду? Это дебил. Пошел сюда. Нет, меня убивают. Наш! Нах! Что? Нас убивают? Не... А, блин! Ой, я, я живой! Я живой! Сломать, да? Я уже издох. Ладно, это наверное. Не Нет, ты <schneller> живой, чем. <еще> да, я, <ential> <gasping> Давай, я жду. А он сам сдох. Ага, конечно, сдох. Сдох. Нет, я же. Еще... Блин, я выживу. Нет. Ну, не повезло, я на втором месте. Ладно, все, давайте зак заканчивать. Давай, ты на спальне. Да, все. Привет. Вам понравилось это видео? То ставьте, ставьте, лайки. ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока. Всем пока.